Но если он еще раз пищано рухнет на брусья, тоже нормально будет кадр. Да, Давай! Да, Привет всем! Очередной выходной день! Команда Patriot в очень ограниченном составе в виде только меня. Что Саня готовится к своим танцам, готовит программу. Ему некогда тратить время на турнички. Вот что у нас сегодня? Вчера мы ездили в Павловский Посад. <мес> Наверное площадки Практически не изменил Вы не знаете куда идти Давай вместо Сани сегодня ты вот, вот, вот. там на максимум То есть максимум выходов, максимум потяги, максимум брусья Там еще лесенку Поэтому мы сегодня немножко убитые, но в принципе понравился такой тип тренировок. И сегодня еще раз поработаем на максимум и покажу вам еще одну фристайловую фишку, которую можете использовать в своих тренировках, чтобы их разнообразить. Вот такой какой-то план. Второй подход выходов. Бывает? давай, или ты, а ты, ты, Вчера у нас на тренке был паренек, который перед каждым подходом, реально перед каждым, пил X-Drive, Red Drive, Драйв какой-то, знаешь что такое? Драйв, это энергетик тоже. И он прям шарашил, прям по а глазам поле, был а, он... а, а, я понял. Я. Игорь, я зарядку, сливал от работы, а да, я как я бы подустал. И у нас сегодня вот есть Егор. Он задался вопросом, а почему падает количество, да? Вот в первом подходе ты сколько сделал? 15. повторений 15. А во втором? Семь. 7. 7. И что можно сделать, чтобы увеличить количество повторений во втором подходе? Мы предложили взять Red Bull. Red Bull крылья Который нам вот эта вот девочка дала. Покажем девочку, которая дала нам Red Bull. Ага. Смешать его наполовину с водой, выпить, и это придаст тебе Крылья. морали поднимающие, да? Давай, чтобы ты копыта не откинул потом. Может, не, ну... Не, ну теоретически мы смеш... Давай, давай так. Сначала попробуем один к пяти с водой. Да, чтобы небольшая... Давай, как Один, к трём. Давай один к трём с водой Пробуем, и да. смотрим, сколько ты делаешь в подходе. Да, да. А, ну давай, Давай, давай. Так, вода, воды нам! Дайте нам воды. Вода, давай, смешивай. Что только не сделаешь ради подписчиков, да? Вау, wow, ты примерно на один к двум. Один к двум, хорошо, один к двум для старта. Ну давай. Прям вот до дна, не до дна, я не знаю. 20 минут? Не, мы не будем так долго ждать. Ну да, там, мы жидкость сасы. Я думаю, сразу что нибудь подействует. Конечно, а сколько? Нет. Ну. Сколько минут 10 ну, надо? Ладно, вернемся к вам через 10 минут. Да, Говорят, что Red Bull дает тебе крылья, да? Крыляет. Посмотрим, так ли это. Не, я не тебе, я им. Давай. Давай, давай, еще, еще. Можешь? Давай, еще три. Давай, еще два. Давай, давай. Еще один, может повесеть немножко. Давай. Дыши, главное, нормально, дыши. Тени, тени, тени, Еще чуть-чуть, еще один, еще один. Давай, повеси еще. Давай, давай, давай. Давай, работай. Это какой же у тебя подход в подтягивании? Четвертый подход, и ты сделал свой максимум, считай, снова. Да. Так вот, да. С тобой было когда-нибудь такое? Não, нет, наверное. Как поощущение, Рэдбул окрылил? Может быть, чуть-чуть, Чуть-чуть? Ну, давай, пересели. давай. Рэдбул окрылил. Отлично, отлично. Как вы видите, мы провели только что эксперимент. Достоверный эксперимент. Действительно, Рэдбул прибавляет повторения. Так что, делайте выводы сами. Ну, давай! Второе упражнение после того, как мы сделали 3, ну, я сделал 4 подхода в выходах на максимум. Второе упражнение это подтягивание, тоже делайте под, на максимум 3-4 подхода с отдыхом 2 минуты между подходами, вот за этим надо следить строго. И не парьтесь насчет количества, то есть делайте сколько делается у вас на максимум, все. Ваша задача именно каждые 2 минуты, чтобы вы не сильно долго отдыхали. Вот так. Эксперимент номер два с Егором. Теперь брусь. Сделать ли он 35? С чем то, там полгода мне-то и тренил, но Red Bull. Давай, еще пять, дотяни! Давай, тащи! Постой в упоре! По секретной технике! Давай, еще два! Тащи! Нет, тащи! Рэдбул же! Тащи! Как, как ощущения? Жесткие ощущения! прям как это! На стоп наша какой-то жесткий как, прилив Рэдбул что-нибудь дает качество? Ну, честно говоря, не знаю, потому что Это надо, не знаю, через недельку Ценить без рэдбула Ну, посмотрим, посмотрим А еще что-нибудь толковое что-нибудь Нет А как же на фристайловские штучки, которые тебя просили под комментами? Покажу! Еще ещё вам советы по медленному выходу на две. Ты а не за... научился медленный? Да. Медленный я могу на свежечку. С глубоких. С глубокого, с Да, да. Все, Миша покажет, я расскажу да. одну тонкость. Спросили в комментариях, как научиться выход на две медленный. Там нечему учиться, ребят, просто вот висните и пробуйте вдавить. Рано или поздно у вас получится. Главное медленно спускать, то есть если вы вдавили, но не смогли подняться, Медленно потом опускаетесь, значит травмируете локти. Есть шанс. А второй секрет, вот Миша покажет, и я объясню какой есть момент, который надо всегда помнить, когда делаете медленный выход на дверь. А еще хоть тяжкие бушки какие-нибудь показывают? В России, вот если вам интересен нормальный фристайл в духе классического воркаута уличного, это питерская школа, это вот надо смотреть на Ника, надо смотреть на Кирилла Веса, надо смотреть на всех остальных старых школы, если там еще кто-то остался. Их очень много крутых идей, которые можно подчеркнуть и разнообразить свои тренинги, Одну из них покажу сегодня. Добрый день. Вы приехали с Владимира. Да, день добрый. Как вас зовут? Меня Алексей зовут. Машин Кирилл. Очень приятно. Как вам тренировка? Отлично. Опоздали, правда, немножко, но все хорошо. Встретили, рассказали, подсказали. На все вопросы все ответили. Вот. Все довольны? Очень. Да. Ладно, третье упражнение, которое будет на сегодня, это лесенка. Да, да, время пришло, время пришло. Пришлось делать лесенку на брусьях. 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10. В идеале надо каждый подход делать за один подход, но если не можете, делайте насколько можете. В том, что каждый раз вы делаете на максимум. Вы делаете на максимум. Затем отдых у нас вот ровно обойти обойти рукоход. Обошли рукоход, зашли снова на брусья и делайте следующий подход. И так пока не вывезете все 250 повторений. 160. С полтосиком. С полтосиком 20. Итак, пока не вытащите все 250 повторений, ребят. Вот такой вот 1 май от нас. Давайте посмотрим. И Егор продолжает. Еще рыдбульщика, да, закинул. Да, еще закрываем бульс, сейчас посмотрим, как пойдет. Да? смотрим, как пойдет ветер. Я думаю, да, Но, я... кажется, не очень пойдет. Низор, 10 повторений сделаешь после разумного. 10 сделаю и все. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Сейчас мы показываем фристайл вишечку. Делаете высокое подтягивание нейтрального хвата, затем перехватываете и ебут. Как Сережка училась. Сережка, если ты посмотришь это видео... Давай а все почему все почему все потому что перчаточки перчаточки вот, вот ребят перчатки реально добавляют сил да без перчаток что мог сделать мог сделать не мог сделать а в перчаточках сразу получилось Да, вот да вот. На самом деле перчатки просто добавили хвата, поэтому было легче вылетать и сцепление потом, когда ловишь в турник, тоже был ну, лучше. Кто-нибудь идет еще вообще, нет? Вот у тебя получается. Давай еще раз. Второй раз хуже. Ну ладно, так тоже можно сделать. Вот такая вот фристайл фишечка от нас. Вам в тренировочке это, попробуйте это ходить, да? и давай, пишите в комментариях, как вам она понравилась, получилось ли ее сделать. Она требует давай, сил. Давай. Вот, на этом, наверное, сегодня все. Вот даже полям уходит. К уходит, давай. давайте, пока, пока. Попрощайся, подписчики. До встречи. Пока все. все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующих выпусках. И приходите в нескучный сад. Будем тренить Мы вместе, будем. у нас весело. Вот, пока.